Всем привет, ребят! Сегодня вот человек приехал на обновление Суборга же, да? Вот, но плюс здесь еще машинку там ТО проходил и все остальное. Нам прямо там все время, там как бы туда, да, временно на дорогу сделали. 1.8 с э, на роботе. Э, до этого мы шили, походу ходу как... Да, в марте там получается. Mm -hmm. Я потому что сейчас даже по дате посмотрел. В марте шили. И, соответственно, пока он, ну, в общем-то, сюда приехал и был вариант прошить э, более свежей версии Ну, зашил я ему версию, которая сейчас только у него и у, с Минска там я фазорегулятор совсем по-другому поставил, то есть более грамотно там выяснились некие нюансы о которых не знал ну и редактор немножко там сомнения некое, ну в заблуждение вводил теперь как бы все нормально по сути должны подняться и более эластичными стать низы и верхи более ярко выраженными ну как бы это все будет известно чуть позже но ничего страшного в этом нету то есть только лучше как бы и моменты и крутящие и тяга соответственно лучше будет и более линейно она набираться будет но ну, не набираться а расти видите сейчас как бы катается в минске несколько дней уже и вот сейчас прошел человеку ну он покатается в общем то то есть это уже как бы новая версия Продолжение фазорегулятора Который мы крутили Ноябрь-декабрь Сейчас у нас как бы уже июль Начался Я решил все-таки в новый релиз придержать И включить вот этот фазорегулятор новый Именно в него Так что придется немножко подождать Ну и сейчас вот катаемся Проверяем во всех режимах Чтобы все нормально было Так чтобы человек в выбор не уехал А потом какие-то эксцессы там были проблемы так Вроде все хорошо, все нормально, стабильно Так что будем продолжать Ковырять фазорегулятор Ну не ковырять, конечно а Настраивать его более грамотно И будем проверять Это соответственно И плюс еще версия на Вести спорт будет Но ну, я постараюсь Владельцу там, человек рядом живет Позвонить и Договориться с ним о встрече И прошить ему на испытание так что ждите продолжений, не забываем ходить под э, видео, контакты и драйв у меня там, ну и соответственно под подписывайтесь, колокол жмите и лайки ставьте. Так что общем, всем пока и до новых встреч.